Добрый день. Добрый. Нужно патрульная служба, нас сержант полиции Федоров Леонид Дмитриевич. Будьте добры ваши документы. На основании чего? На основании проведения оперативно-профилактического мероприятия Безопасная дорога направлена проверка документов на наличие водительского удостоверения до документов на данное транспортное средство. Документально сможете ознакомить с профилактическим. Документально можете ознакомиться, позвонить в дежурную часть. Я не обязан звонить, вы можете документально меня ознакомить. Наше транспортное средство не имеется. То есть вы можете как познакомиться. -то... то есть оснований у вас нет с собой? основания проведения оперативно-профилактического. Но у вас нет оснований с собой. Вас останавливает инспектор. обязан передать документы для проверки инспектору Я огласил вам основания для остановки вашего транспорта. То есть документально ознакомить не можете? Я... Не можете. На, на данный момент. У нас не имеется в нашем транспортном средстве. Я его еще раз повторю, можете позвонить в демонзушении, огласят то, что проходит Но я вам уже говорил, что я не обязан звонить. Вы меня должны обязаны документально ознакомить. Вы меня обязаны. Еще раз представьтесь, пожалуйста. <таспорядочный битвистер> Инспектор дорожно-патрульной службы, младший сержант полиции Федоров Леонид Дмитриевич. Удостоверение можно в развернутом виде? Конечно. Удоверение и выписка из приказа название младшего сержанта, о том, что то есть вы стажер, да? Уже нет, вот выписка из приказа. На данный момент удостоверение и из только удостоверение является, вот выписка есть данного приказа. Ну то есть удостоверения не имеется? Вот мое удостоверение на данный момент. На данный приказа. Хорошо. Так как удостоверение на изготовление. Выписки из приказа все указано. Что вы просите показать? Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации данного транспортного средства. Ну, то есть я показываю под, под вашим принуждением, без оснований, оснований вы мне не назвали, документально не ознакомили, будет подана жалоба на вас. В следующий раз без, людей без оснований не останавливайте. Вам сразу указываю, что я не даю согласия на разглашение моего данного видео в интернете. Хорошо, дали согласие. Благодарствую. Всего доброго, удачи на дороге.